А, поисковая система google и сменила логотип да странно ты представляешь вот google опять с, со всеми этими друзьями в, в один ряд встал вот вот такой вот он логотип буква g и вот тут ты знаешь вот сразу же возникает вопрос не я понимаю что он google я понимаю, что все другие тоже на Г, но вот, вот этот вот масонский G его засовывают везде. Я понимаю, конечно, где-то может быть это совпадение. Но вот мы просто напомним, вот э, это э, масонская акварель 1812 года. Вот если тут посмотрите в э, центре над костром, тут в пятиконечной звезде. В пентаграмме буква G, а под ними череп великого магистра Жака Де Мале, Папа Климента и Филиппа Красивого. И вот, да. череп, а у него красивый. череп красивый. Красивый. Ну, короне Он там, в общем-то, этот в Митре, тот в Короне. В общем, и вот такая G. Что такое G? Ну, масонская G обозначает геометрия. То есть вроде Боженька при помощи геометрии создал Вселенную, не пойму, как можно при помощи Землемерии Вселенную создать. Ну ладно, оставим на их совести. И вот это G везде суют, вообще абсолютно везде. Я вот хотел бы даже напомнить тут вот. Ну, вот это Теодор Рузвельт, Фотографии его со всеми там масонскими регалиями и вот буквы G. Да, ну, кроме... Теодор Рузвельта сейчас вот что у нас есть там, ну, например, где вот она, вот там в Турции было G20, ну, казалось бы, группа 20, там группа 8, G7, G8, G20, ну, может быть, конечно, совпадение, там, или вот Сочи, 14-й год, G, прекрасно понимают это вот название молодежной организации, ну, как-то наводить на определенные мысли. Или вот этот вот. G... Да, не просто глобал, а почему-то джи Да, или Джи-Газпром. Global, global. Или G-Газпром. Ну да, говорят, ну да, первая буква Г там. Ну, странно, вот, понимаешь? Особенно странно, когда вот э, смотришь на тот флаг, который Олдрин, астронавт Олдрин на Луне разместил, Ну, взял с собой на Луну. Вот все почему масонские. Не, не да, вот. все масонские символы, G, вот тебе, пожалуйста, да, вот все все, 33-й градус посвящения, все здесь есть. Понимаешь? И Да, и так возникает вопросы, тут еще вот эти друзья. Причем они же наверняка знают. Ну, а, почему, почему делают это, если знают, да? Не знают, зачем? А точка G тоже они придумали? Ну, возможно. Ну и в... Эти самые, господи... Ускорение свободного падения. Модели для G в логике предикатов. Ну, много других вещей, которые можно было бы назвать другими буквами. Причем там же это истина. Там все значения истина. Вот это G. Ну, не знаю, что там за истина такая. Все ты, Джи.